И опять с вами я, Виктория залеска Сегодня я уже обзор делала о силиконовом реборне мальчика. И теперь хочу сделать обзор на силиконовую, нашу новую куклу, реборн девочку. Она также имеет функции. Она пьет и висит с бутылочки. И также она выполнена из силикона ЭкоФлэкс. Художник-скульптор этого, этого молда Дмитрий Залезский. делали мы вместе с ним эту куколку окрашивали делали волосики глаза у этой малышки стеклянные ручной работы лауша реснички приклеены бровки приклеены очень естественно смотрятся в ротике есть десенки язык и даже горлышко ротик небольшой поэтому сосочки нужно достаточно маленькие подбирать для новорожденных детей у нее такое вот красивое платье. Вообще много разной одежки приедет с ней. Игрушка, бутылочка, сосочки. Давайте посмотрим, как ее функции проверим. Платьица у нас завязывается на бантик. Поэтому сначала нужно развязать бантик и расстегнуть. На бочок их положим. И расстегнем Платьица. Теперь аккуратно, чтобы не навредить кукле. Можно ее растить. Сначала одну ручку. А вторую. Головку всегда нужно э, на лице аккуратно, чтобы не повредить. На лице реснички, бровки, лучше всего вот ногтя. уголка мягкая, пальчики все гнутся, ручки вот такие у нас симпатичные. Что еще? Волосы мохер, светлые, слегка волнистые, можно мыть шампунем, сушить, потом еще гелем укладывать, можно пенкой. Хочу показать вам, как куколка выглядит сзади. Куколка на ощупь бархатистая, то есть она не блестит. Сейчас мы ее положим аккуратненько. Так. Такая она пухленькая, милый ребенок. Так, теперь обратно. Ножки можно сделать. Вот, Сейчас мы ее будем поить. Ротик маленький, но все равно сосочка это нормально входит. Она может попить водичку. Я уже говорила, если то, что сосочки большая дырочка. Она быстро напивается. Ну вот и все. Мы хотим попрощаться с вами. А куколка будет искать себе заботливых родителей. Всего хорошего, до свидания.